Всем привет! Вы на канале "Как заработать в интернете". В этом видео у меня кран называется Mygana Coin, на котором можно зарабатывать токены. И эти самые токены обменивают либо же на биткоин, либо же на лайткоин У меня на балансе вот было 45 тысяч, 40 тысяч я через трансфер отправил на депозитный баланс. Я в этом видео вам покажу, как здесь создавать рекламу и в следующих видео посмотрим, что эта реклама дала себе. Какие прогрессы от рекламы, ну что можно получить от данной рекламы, заказывая на вот таких вот кранах. Я посмотрел по посещаемости. Данный кран, он популярный. В среднем здесь вот кликают по 700 тысяч пользователей ежемесячно заходят на данный сайт. Также на этом кране вот есть вкладочка Спасибо. Я уже здесь использовал два раздела. У вас здесь будет четыре раздела. У меня вот здесь осталось три. Вот здесь можно набрать 10 рефералов. Вот, кстати, я отправил свой никнейм. Нажать сам сабмит. И мы получим бесплатно, если у вас есть 10 активных партнеров, получите пять тысяч токенов. Если у вас будет 100 активных партнеров... Адмир вам начислит 100 тысяч токенов. Так само вот можно сделать отзыв на крипто кошельке Faucet Pay. Ну и все. Ну а чтобы здесь зарабатывать, здесь как и на всех экранах есть Faucet. Каждые 2 минуты вот он дает 40 токенов. Разгадываем капчу, получаем токены. И сразу же можно выводить, здесь нету минималки на вывод. Также здесь есть шортлинки. Их здесь достаточно много, аж 7 штук, по 180-70-130 токенов дается за шутлинг, майнинг есть, потом система бонусов есть, вот она система бонусов, сами можете здесь перейти и ознакомиться. Давайте сейчас проверим данный экран на платежеспособность, и я вам покажу как создать на этом кране рекламу и покажу уже какие результаты от рекламы у меня есть только на другом кране я это все делал Итак, будем выводить в лайткоине 5000 токенов это получается вот такая сумма лайткоина нажимаем здесь виздров и Итак на данном кране не хватает баланса хорошо может в биткоине будет баланс давайте попробуем биткоины в биткоине нажимаем вывести Так, good job. Все, все успешно. Если, друзья, вот нету, допустим, баланса на лайткоине, мы можем вывести в биткоинах. Перехожу на главную страницу криптокошелька FAUCITPAY. Я уже вижу, мне все пришло. 251 что у меня на балансе. А теперь, друзья, давайте я вам покажу, как здесь создавать рекламу. И перед этим давайте я вам покажу. Вот, есть такой вот майнинг. Он платит, я про него не снимал видео, но он платит. Ну, сюда заходить уже поздно. И я вот не знаю, сколько уже здесь работаю без вложений, вообще ничего не вкладываючи, на вот таких вот кранах заказывал рекламу. И что она мне дала? Она мне принесла вот 47 рефералов. Здесь пишется один активный, ну, здесь статистика отображается немного неправильно. Я когда изучал вот это все дело здесь у меня больше 10 рефералов, они активные. Но почему-то партнерские, ничего не приходило, корявый какой-то майнинг, но он платит. Я видел выплату 1700 ТРХ. И вот, когда мне придет 20 TRX на балансе, я сниму видео обзор, что данный экран платит, я с него вывел 20 ТРХ. Абсолютно без вложений, если я выведу. Но я заказывал рекламу, друзья, на вот таких вот кранах. И в этом видео, давайте я вам сейчас покажу, как заказать рекламу, если вы хотите. Можете сначала насобирать на данном кране токены. Далее, когда вы насобирали, переходим в раздел «Трансфер». У вас, к примеру, там есть 1000 токенов. Вы нажимаете здесь 1000 и нажимаете «Трансфер». Обмениваете их на депозитный счет. Далее, когда у вас токены на депозитном счету, нажимаем Create, создать новую рекламу и создаем. Вот у меня, я перевел 40 тысяч токенов, получается 0,4 доллара и я здесь э, создаю рекламу. Вот написал, первое, что я написал, новый высокодоходный проект от опытного админа, 10 долларов за регистрацию, Вставил здесь партнерскую ссылку. Буду рекламировать вот этот вот хайп проект. Кстати, у меня здесь вот на балансе накопилось 20 TRX и 3 доллара. Также здесь есть вкладочка награда. Каждый сможет здесь выполнить и заработать бесплатно. Какие-то здесь деньги бесплатно можно заработать. Даже без вложений. И я посчитал за 0,4 доллара, 0,4 доллара, мою рекламу посмотрят 1600 человек. И посмотрим, кто с этого выйдет в следующих видео. Я же говорю, я сниму вам подробный видеообзор и расскажу, что получилось заработать вот с этой рекламы. На балансе вот здесь у меня 0 рефералов. С YouTube никто не переходит, никто не хочет инвестировать, никто не верит в данный хайп проект, что на нем можно заработать. Ну, давайте создадим рекламку. Итак, друзья, я вот запустил рекламу. Вбил по новому 1599 кликов. Вот она на рассмотрение Сейчас ожидание. Нажимаем здесь начать. После того как проверит админ, реклама запустится. Вам нужно дождаться, пока администратор одобрит это объявление. Вот такое, друзья, видео. Вот такой кран, кому он интересен. Ссылку я оставлю в описании. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу данного крана, по поводу данной рекламы. Всем желаю хорошего дня и всем больших заработков. Всем пока.